Алине все нравится, нас с удовольствием перемирит сейчас весь магазин. Да. Вот то, что мы искали. Обзор, Алиса не идет? Алиса а. Нет, вот мы уже выезжаем из этого отеля, собрали вещи. У меня как-то вещей стало вот. больше, хотя мы ничего не покупали вообще. Здесь у нас теплые вещи. Один чемодан, детские чемоданы. Сюда я сложила воду и какое-то барахло. Юлин рюкзачок. Здесь обувь, в которой мы прилетели, потому что у нас прохладно, а здесь жара. Ага. Юля кушает виноградик. И Алина с ней делает уроки. Будем скучать за этим видом. Красивым. Классно здесь. Самое классное, что можно прогуляться вот туда вот. О, Дубай, Марина. Но мы не успели. Немножко. Немножко прошлись, и все. Потому что у нас очень насыщенная программа. Мы много чего не успели, но обязательно вернемся. Поехали в другой отель? Иди стучи к Юле, к Олесе, к У нас бардак. У нас рядом номера. У них 516, а у нас 515. -й. Позвони в звонок. Да. Готовы? А белбой приехал? Нет, а ты звонил? Я же тебя попросил. А я не видела. Сейчас позвоню позову. Мы же не потащили. Билбой. Ну да. Я в кепке, загружаем багаж и едем дальше. Все, mm. финиш. Юлю завалили вещами. Ты помещаешься? Не, nee, нормально. Садись, водитель хочет уже. Сажу. Смотрите, что птицы там летают. Мы приехали в новый отель, Джей Лейк Вью. Сейчас ждем, пока нас заселят. Это курортный отель как красиво здесь птички смотрите какой олень встречает нас красавец а это что а это тоже олень территорию мы пойдем смотреть позже фонтанчики пальмы мне нравится когда отели вот такие вот открытые видно все номера нам принесли приветственные напитки welcome drink Юля. A special, mixed? This is a special mm. Очень вкусно, да? Мне кажется, здесь папая. Что-то еще вкусно. Очень вкусно. Апельсин.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 до основных молов. До Дубай-мола, до Эмирейтс-мола, до Батута-мола. Мы еще сами не видели свой номер. Вот прям сейчас, Будем открывать. Ты называется я сама, но я открыть не могу. Заходим. Вау! Какой светлый. Вот так вот выглядит наш номер. Красота. Нам разобрали кровать, но нам она не нужна. Выходим на балкончик. Мы живем на первом этаже. С видом на бассейн. Красотища. Заходим в ванную комнату. Здесь у нас душевая кабина. Фэ косметикс. Шампунь, гель для душа и кондиционер для волос. Вот таких вот бутылочках. Здесь у нас туалет. А что здесь? Здесь зубные щетки. папочка для душа. Лосьон для тела. Представляете, здесь даже соль для ванны есть. Вау! Санитарный пакетик. Помимо душевой кабины здесь есть еще и ванная. Здесь установлена система умный дом. Выключается свет ванной, включается. Ай, что такое? Кофе. Выключается да, подсветка. Вот так вот надо нажать и включается свет во всем Вау! номере, красота. Класс. Классный современный новый отель. Здесь у нас шкафы, халаты, даже есть фонарик, Вау. сейф, тапочки, щетка для чистки обуви. Здесь у нас чашечки, ложечки, Вау, кофе, красивая. это чай, сливки. Я очень хочу попробовать этот чай. Вот этот Здесь у нас мини-бар стаканы, бокалы. Здесь есть прикроватные тумбочки с лампой. И здесь тоже есть управление. Мы с Юлей будем ночью лежать и управлять. Ну, и с мамой. Вы с Юлей ночью знаете, что будете делать? Это, нет, это будет мама делать. А, а мы с Юлей кадр из ночи. Юля, ты спишь? Юля, Алина. я не сплю. Алина, Дрожатым. Смотрите, на Юле и весело. Где, где веселуха, там Юля. Здесь у нас фен, зеркало. Это косметический столик. И вот здесь вот есть розетки. Очень удобно, кстати. Юля нам там фокусы показывает. Привет, у нас тут стекло. Вот здесь вот есть чудесная кнопочка. Она она затемняет. Зеркало, стекло. И ничего не видно. Едем в Дубай Мол погулять, посмотреть, что там есть. Приехали в Дубай-мол. Смотрите, какая здесь очередь. Такси. Мы давно не были в дубай Моле С 2019 года. Я люблю здесь прогуляться. Дубай-мол очень большой. Алина увидела свой любимый магазин Кэнди Вишес. Огромный магазин сладостей. Здесь аквариум. У магазин конфет, Конечно, да. давай, пойдем. Огромный магазин. Здесь столько сладостей. Это что у нас? Мармеладки. Кружки какие-то. А вот, смотри, корзины собранные Прикольно. Прикольно на подарок. Тут есть мои любимые конфеты Хершес, но это не такие. Это трюфели, а я люблю другие. А это что? Какие-то снеки. Прикольно. Это будет вкусно, а вот я думаю. И вот. А это тоже Хершес, кстати. Магазин просто огромный. А вот твоя будет твоя опять с и сейчас ноги, Но где они не продаются, дай. они где-то здесь должны быть. Это подарочные наборы. Да. Да, у нас дома такой есть. есть. И вот такие вот у нас. О, вот такие видео. у нас тоже да, есть. Да, да, да. О, ваше любимое Орео. В аэропорт раньше продавалась, я видела. Тут рай для сладкоежек. Носки. А а гигантка. Да. Это на раколь по Орео Прикольно, да? Ручки и блокнотики в виде конфет. Класс. Миллион видов. М.М. Фиолетовый. Всякие разные приколы вентиляторы Вентилятор, вентилятор и жарко и лочки у нас такой есть кошелечек какой-то такой у нас даже с собой Вон о вот мои любимые конфеты но вот именно такие как я люблю я почему-то не вижу они в пачечке такой пачечки они должны быть. А я вообще мои любимые не вижу. Не видишь? Ну, мы еще не все обошли. Нет, мои не любимые. Вот. Кисис. Вот. Они кисис, но только маленькие. Кисис. Неужели их уже нет? Такие с орешком были. А их Кто видела? У Кати с Максом У Кати с Максом видела такие? Это... А что это такое? не вижу цен. Почему то это... Джелли были? Да, ну, короче много очень видов джелли-белли. Например, а, бэкман, гранат, сладковато, баболгар. Куча всего, рожки. Мы Тема... такие покупали да. раньше. Что are... это такое, вы знаете? Это, a... это короче шоколад такой, доктор чурчок И что, там надо выдавливать? Да, шоколад себе в рот? потому что украсить, чем-то и просто чем покушать. Понятно. Украсить или просто покушать. Ну, ну, да. мороженое из маршмеллоу. И даже барбекю. Шашлычки. Шашлычки, да. Шипучки. Шипучки. Sultan, так, да, шипучки попро. Сколько стоит, Иляш? Я не знаю, где цены, смотреть. тут нигде их yeah, а нет. А это. Uh. это что? Uh, Мармеланки, типа походу, сейчас тут не написано. Мармеланки. Кто умеет по-арабски читать, читай. смотри. Ой, вот это вкусно. А это что такое? Вот это вот, это свечки? Это украшения. А, это украшения на торт. прикольно, такой помада да какие-то нет это короче спрей такой кисленький прикольный кстати куча нерц а буду... здесь не только нерц кстати здесь разные конфеты я я знаю, есть конфеты они у нас тоже есть я их видела нерц у нас тоже есть да я, тоже, есть. Да. Ух, я, я тоже вот такие вот а, это, это что, спрей? Да, Папель. спрей. вот а это порошок с разными вкусами. Вот здесь вот написаны вкусы. Они насыпаются вот в такую вот э, трубочку. И их можно есть. Стоит 25 дирхан. А там вот делают сладкую вату, я помню, по-моему. Или что это? А, да, это да. такие конфеты. Ага. Помните да, сладости, да, да, да, как да. мы ели в Сочи? Вот, в виде суши 65 дерхан стоит. Сочи, как настоящие. Здесь делают конфетки разные. Выходим из магазина. Мы провели тут, наверное, все свое свободное время. Мы приехали сюда на пару часов, а потом у нас трансфер в отель и ужин. Поэтому мы сейчас пробежимся, куда успеем. Мы хотим Бабл Ти попить. Да. Алина идет нам показать, где меняют деньги. Нам нужно поменять деньги на Дирхамы. Алина, это такси-пикап. Сюда на такси. Ты уверена, что здесь есть банк? Не уверена. Не уверена? Мы ну, пойдем посмотрим. Класс, мы идем куда. Алина, сами не знаем, куда. тебя девочка узнала, видела? Да. Вон машет. Пойдем посмотрим, где тут Бабл наш любимый. Давай. Мы не знаем, где у нас продается Бабл Ти. Мы искали-искали, но нашли только из Тапиоки. Поэтому... Еще один нашли. А, один нашли. Один, да, возле нашего дома. Поднимаемся на эскалаторе. Тут чего? Только нет. В Дубай Молли. Он очень огромный. Мы его весь не обойдем даже. Да, нужна как минимум неделя, чтобы его просто обойти. Каждый товар. Ну, я не думаю, что это будет неделю. Ну, Алина хочет зайти в H&M. Она у нас любит всякие вещи. Алина, смотри. Первое, что я вижу, это классное платье. Алина, посмотри платье, как у тебя. Прям один в один, смотри. Да, да, да. У Алина да. такое же, только розовое. Ну, один в один, у тебя или не в один в один? Нет, нет. Не а один в только. один? Ну, почти. Я обманула. Не обманула. Начинаешь. Прикольная юбочка. Да, еще не нравится сумочка. Маленькая. Ты будешь что-нибудь мерить? Я не да, знаю, я хотела на посмотреть. Сначала Есть. посмотри. Алина, у нас Фильм. только немного времени. Алина да. маг... и магазины, это можно на 300 лет сюда попасть. Алина, давай Прикольные футболочки из этой же серии. Майки, майки мини прикольные. Да? Вот такое голубое у меня, только розовое в один, Знаете, в один? А, точно, Юля, у нее такое же, точно, только розовое. А ты мне говоришь, не один в один. Вот, а, а у тебя разве из H&M? Ну, не знаю, мне попросили. А сказали. вот прикольное платье. Вот шортики. Слушай, классное платье вообще. А размеры? А размеров много, конечно. Давайте я, ничего не зря. Посмотри. Юля не хочет тратить время. Юля хочет пойти купить что-нибудь вкусное лучше, чем тратить да, время на одежду. Размер. Это какой, Алина? Тебе 134-й нужен. А я не знаю, насколько это. 5-6 лет, Алина? Ну, по-моему, ты в пролете. Нет, не максимально. Шортики. Вещи классные, конечно. Слушай, оно небольшое даже. Мне кажется, оно тебе большое И будет за семь лет платят, ребят. Либо я пока маленькая, либо ну, я не знаю. Я тоже хотела что-то померить, но это магазин детский, а взрослые находятся где-то в другом месте. А, вон там взрослые, сейчас посмотрим. Алин, давай там очередь будет в раздевалке, давай здесь мерить. А может и не будет очереди. Юля не хочет ничего мерить. Ей вообще до 300 лет не надо, да Юля? Сами купят. Да, Люляш? Что ты Юлии говоришь? Я прошу, тебя не надо. Я прошу тебя не надо. От рассвета до заката. Ну, Алин огромное, так, большое. Это, это, это а какой и... рост? Это 122 двадцать рост. Большое. Снимай. Кому баблти, кому одежду померить. Тарфан стоит 139 дирхам. Женский отдел. Алина в женском отделе найдет, что посмотреть. Да. Она уже увидела вот эту зеленую сумочку. Mm -hmm. И ей mm -hmm. понравилось. Ну, не то, что понравилось, просто цвет классный. Да. Цвет понравился? Это... Очки, Алина, какие-то. Да. Дай я померю. А okay. вот okay. связанная сумка. Идет мне? Да. Какие лучше? Эти и Сколько они стоят? 59 дирхам. Ну, не слышу. Вот такая у нас мама красотка. Красотка. <смех> Пофточка. А тут, наверное, на подростков, потому что вещи небольшие. Вот платье О, прикольное. О, прикольно, кстати, платье. Какой рост? тридцать 134? А мама а, это, на знаю, Алине, да, 134. это на тебя, Алин. Так, покажи. Алине все нравится, она с удовольствием перемерит сейчас весь магазин. Да, здесь. и вон еще кофточка. И кофточка. Кстати, Алина любит все экстравагантное. Это не кофточка, а курточка, джинсовка. И вот платье прикольное. И Мне тут больше нравится. А здесь сзади длиннее, впереди короче. Ну что, опять мерить будешь? Не да, наверное, нет, что там аквариум. Аквариум? О, аквариум. Снова проходим мимо аквариума. Мы были уже в этом аквариуме несколько раз. Людей куча. Дети хотят бабл-тип. Идем искать, где он находится. А я хочу кофе из Starbucks. А Алина хочет мерить свои тряпки. Мне же не тряпки. Здесь очень много детских магазинов на любой вкус и фирменные вещи нарядные вещи и повседневные вещи тут можно потратить весь день это для гимнастики и спорта игрушки покажу вам нашу прогулочку по губаймолу до Баблти всякие штучки ланчбокс да. она бы сейчас себе тут выбрала дали ага. здесь есть интерактивная карта вот, Дубай Мол, нам нужно написать здесь Bubble Team, мы его ищем. Тим. Давай я помогу. Давай. Боис. А, вот, Юля, Юля, вот. Мы идем вот сюда вот. И Алина! Алина! Так, подожди, мы где? вот здесь. Это что у нас? А нам через фудкорт похоже? И вот так вот. Да, нам нужно идти через фудкорт. Насколько я поняла. И тогда мы придем, куда нам Сколько нужно. Я Погуляйте вместе с нами по Дубаймолу. В общем, мы все время потратим на поиски Бабл Ти. Мы же навернули тут 10 кругов и пошли опять не в ту сторону. И мы его прошли. И мы его прошли. Идем еще раз по кругу. Ну что, Олин, далеко нам еще? Я не знаю. Я чувствую, мне придется искать еще одну карту, потому что нас куда-то не туда ведут. Вы сами идем по себе, вас никто не ведет. Да ладно. Подошли к карте. Yeah, yeah, yeah. Ты в ней вместе пишешь, oh. Что ты пишешь, Али? Точно. Али, я просто не знаю. Тихо. Да я. Оливье. Да я. Ну что? Oh. Ага. А достать-то не достанут? Вот мы идем идем его Купили какие-то бургеры. Юля у нас голодная, не может ждать. Покажи, чем тебя угостили. А, булочка ней. булочка. ней, финик. в ней? А, Ничего, себе. Ничего себе. Алюсяк, тебя тоже угостили? Да. Я... Стоим, мы ждем. Голова болит? Нет. Обгорела девочка стоим за бургерами людей много везде сейчас сезон, хорошая погода поэтому везде толпы. что-то купили, сами не знаем что я вроде брала бургер а тут наггетсы булка отдельно, первый раз такое вижу я так поняла, его надо вот так разломать а туда... и сделать самой фалафи а это вот какой-то рыбный сэндвич здесь птички сидят крыка. вот, вот бабл. Бабл наконец-то неужели вот то что мы искали чай с шариками но в прошлый раз мы пили чай не здесь где-то было побольше а, ну, давайте здесь уже возьмем да, маленький средний большой наверное, и вот здесь наверное. вот вот здесь, вот смотри, кокос, голубика, зеленый чай, личи, что, вот что вы голубика. будете, или вы не знаете? Голубика, маника. Слубника будешь? Смотрите, здесь какой коток есть. А вот 13, там, вот, смотри, нарисован Маша and the beer. Да, да, да. Ты какие будешь? Ну, не знаю, я тоже шарики, но давай, наверное, в восьмом ещё, может, линьки попробовать. Линьки будешь? Ну, нет, я хочу bubble tea, я хочу ездить. Ну, давай bubble окей. Все интересуются ценами Вот эти два Бабл Ти Стоят 70 дирхам Это примерно Где-то 100... 1400 рублей, да? да? Да, Виталий? Что именно? Надо, 70 что? дирхам, дважды 7.14, даже больше Полторы тысячи Вот, 66.50 Идем за кофе Я хочу в Старбаксе Знаменитый фонтан. Вкусно хоть? Да, вот этого и вот этого мне не хватало. Балвейные. Балвей. Пойдем. Для деточек. Роберто Кавали. Для детей. Они сейчас заходили раньше когда-то. Доходили, там классные Все? платья. Да. Виталика, ты знаешь, куда идти точно? Диор. классные вещи для детей очень красивые, алин вот это красивые смотри какие у нас даже нет времени зайти давай глянем что тут пироженки смотри, какие макаронцы большие магазин дайсон а что это зашли в магазин дайсон я попросила попробовать стали Смотрите, за две секунды у меня уже тут прическа, Здесь стоит 650. 650 долларов. Кто там? Виктория Сигли. Нашите надо Виктория Сигли. Просто посмотрите, Виктория Сигли. Куда мы Алина. Я сейчас упаду. Зара. Мы уже не успеваем туда зайти. Алина где кает? А Алине надо. Надо. Если будет время, еще раз придем. Где? Не смогу дальше снимать, пока не подзаряжу телефон. Поэтому увидимся позже. Идем на парковку. Встречаемся с Юлей, Лешей Алисой и едем за батарей. Они нас там ждут. Ждем. Он на Что, все успели? Все успели. Да? Угу. Ага. Ищем наш автобус Шату до отеля Где то на парковке Автобусы, мне кажется, все там А вон турист, бас, пикап Туда, налево Это все огромная парковка Уже в автобусе Едем в отель Находились Нагулялись Я ничего не успела, ну не страшно Удобно. Шаттл бесплатный. Прямо до отеля. От многих молов. От молов Дубай Мол и Батута Мол. Идем на ужин. Нас а здесь должны ходят. ждать Юля с Лешей с Алисой. У них 122. Может, они, конечно, нас уже не дождались и ушли. Но вряд ли. Пойдем, постучимся к ним. Позвоним. позвоним, Они позвоним. Девчонки приоделись в легенцы. Им прохладно. А я не переодевалась. А вон Леша Юля все уже вон они идут. Алиса не идет? Алиса а. нету. Алиса, я тебя не увидела. А ее тоже переодели. Ну, что-то прохладненько, да, уже подвечу. Будем, мы сегодня будем mm -hmm. вот здесь прям в холле нашего отеля здесь шведский стол здесь живая музыка Six? Six. Six. у нас hablar, большая компания поэтому столик нам нужен большой садись ну, давайте вы сюда а мы тогда туда идем с алинкой смотреть что здесь есть Сладкого отдельный обзор нужен сладкого нужен отдельный обзор алина говорит идем смотреть что здесь есть юляша сладкое не набираем пока да, одну. одну покушать да. потом сладкое все смотрите какие здесь десерты красивые Алин, только покушать сначала хорошо смотрите разнообразие какое Алина. Пожалуйста, не нагребай. А вон там соки какие-то, смотри. Чурас. О, чурас. А там для них, по-моему, есть шоколад. Да? Да. Алиначка. Алин. А кушать? Потом. Когда потом? Завтра? Ну, не знаю. Я что-то не поняла. Здесь забыли, как себя ведут? Алина. я чуть-чуть Алина потом. Мама права. Алина потом, и сама берем. Арабик ассартин, арабик свит. Смотрите, это пахлава. Ой, я люблю вот это вот с макаронами. Тебе взять? Нет, пока нет, я потом возьму Сладости очень много. Какие-то вкусняшки, это может быть халва или что-то еще. А я, кстати, люблю вот такой Ум-али. Не знаю, что это там фисташки, рис. Короче, тут штуки, которые мои любимые во многих копеек. Еще какие-то сладости. Пойдем. Джала. Не знаю, что это, или шоколад, или что это. А это лабан. Это, наверное, фрукты поливать. Алина, пожалуйста, я еще не ужила. Спасибо, что напомнила. Чурас. Можно не ужинать, Алина. Можно не ужинать. Папая, ананас, линя, арбузы, финики, сухофрукты. И выбирать, И пойдем дальше выбирать, Иляша. Селень, овощи, вкус, кануа, разные сыры, Хумус, без хумуса никуда. Вот такой сыр я ела сегодня на завтрак вкусный. Какие-то салатики. Вот этот салат вкусный у нас продается. Я не знаю, как он называется. Табулин, если я правильно называю. Каперсы, сыр в масле, фета. Овощи. А тут есть Сейчас посмотрим. Это что? Это карпаччо, наверное. Карпаччо. Пойдем смотреть основные блюда. Да, я тут тебе ничего не нашла. Не нашла? Я все это не ел. Да ладно. Я уже километры. Идем выбирать основные закуски. Точнее, не закуски, а еду. То, что будет есть. О, Вот эти штучки вкусные. Не знаю, как называться. Они с мясом. А это какие-то роллы. Возьму, попробую. Лилетик, что ты нашла? О, мяско. Выбирай себе. Это мясо? Курица? Бери. А вот здесь еще говядина, смотри. Поможешь, пожалуйста? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Рис, овощи. Ой, я чуть-чуть хотела. Аккуратно. Наверное, есть. Посмотри. Я не люблю рис. А это что? Lamb with mint sauce. Это баранина с мятным соусом. Вкусно. Что? Будешь борщ? Юляш, это не больше, но по запаху похоже будешь пробовать? Лосось. Алин, супер у тебя! Обед, ужин точнее. Я хочу Плов. Вкуснятина. Бери, Алюсь, вкусно будет. Это свинина. Картошка фри. Все, не покажем, потому что здесь много всего. Покушали? Было вкусно? Да. Я случайно сюда ускакала. Вот так вот мы провели сегодняшний день. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрите видео. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые.